Всем привет, меня зовут Сергей Кушнир, я являюсь одним из топ-лидеров компании VECO, сообщества WebTokenProfit, и также с нами сегодня Юлия Мирная, она тоже является одним из топ-лидеров нашей компании. То есть девушка очень сильная, харизматичная, за которой идет много партнеров, и она даже является руководителем одного из наших проектов сообщества, это 1090. 1090. Вот, сегодня у нас очень интересная тема. Это как выжать максимум с бинарного маркетинга. Вот, если мы дадим вам свое, передадим свое видение, поделимся своими какими-то подсказками. Фишками, да, которые, я более чем уверен, помогут вам скорее развиваться в нашем направлении бизнеса. Да. Кто еще из новичков здесь присутствует, я вкратце расскажу, да, чем мы занимаемся. Мы развиваем компанию Веку. Она уже ей скоро уже будет три года. вот В нашей компании находится около 30 тысяч пользователей. Да, вот компания наша занимается, развивается на рынке криптовалюты. То есть она имеет свою собственную криптовалюту Webcoin Pay, вот, которая создана 21 миллион, как и биткоина. Да, то есть есть прописана эмиссия монеты на рынок, которая выйдет в течение 15 лет полностью монета. Вот, и вокруг данной монеты создается много направлений, которые будут создавать и рост, и ценность нашей криптовалюты, потому что основная ценность нашей криптовалюты и миссия нашей компании заключается в том, чтобы сделать такую первую в мире криптовалюту, которая будет не спекулятивная, как большинство криптовалют на рынке, даже скажем 98-99 процентов криптовалют таких на рынке, да, зарабатывает на них больше на спекуляции, купить дешевле, продать дороже. А наша задача сделать именно так, чтобы наша криптовалюта являлась обменной единицей, чтобы вы могли за криптовалюту купить себе iPhone, купить себе часы, купить себе футболку. То есть все, что вы каждый день покупаете за валюту в своей стране, там за гривны в Украине, в России за рубли, в Штатах за доллары, в Китае за юани, чтобы вы могли за криптовалюту WebCoinPay в любой точке мира купить абсолютно любой товар или воспользоваться какой-то услугой. Для этого у нас готовится к запуску международная торговая платформа Puzzle Market, на которой вы сможете приобрести абсолютно все, да. И на сегодняшний день у нас наша монета выходит уже на рынок второй год, то есть уже за два года вышла вся эмиссия монеты, которая прописана по графику, да, то есть всего 21 миллион вебкоинов, и за вот этих два года вышла больше половины вебкоинов на рынок, да, то есть первый год вышло у нас 5 миллионов вебкоинов, и за второй год вышло на рынок три с половиной миллиона вебкоинов, то есть суммарно восемь с половиной миллионов Вебкоином вышло на рынок. Начинали мы с цены 0,01 цент, поднимались максимум до 13 долларов даже, да, потому что у нас запускались проекты, где был большой спрос на вебкоин на рынке. Но на тот период мало вебкоина было на рынке, поэтому за счет притока большого количества людей был и такой большой рост века. На сегодняшний день монета стоит в районе 20-30 центов и на сегодняшний день нету практически ни одного проекта в нашей экосистеме, кроме одного, да, где можно еще зарабатывать вебкоин. Но скоро и там не будет возможности. Поэтому я могу точно сказать, что сейчас именно золотое время в нашем направлении бизнеса, а именно создавать э, активы, да, то есть именно создавать актив нашей основной монеты вебкоин бай. Потому что у нас э, сейчас, э, ну Старички немножко уже, наверное, в курсе, но те, кто еще, с новичков еще не понимает, у нас готовится очень многофункциональный блокчейн именно для нашей криптовалюты WebCoinPay. То есть у нас есть блокчейн, но тот блокчейн, который сейчас готовится, который обновляется, на который добавляется куча разных программ, сервисов, которые будут решать много задач в целом на рынке криптовалюты, да, и наш основатель сообщества Искандер Хасанов, то есть он уже немножко приоткрыл, да, занавес нашего блокчейна, то есть он рассказывал нам, что специалистам, да, которые занимаются именно разработкой блокчейнов, то есть он им показал маленький процент того, что будет использовать, ну, будет на нашем блокчейне, то все специалисты сказали, если вы это реализуете, хотя бы вот это, то ваш блокчейн как минимум войдет в топ-10 блокчейнов на рынке криптовалюты, да, то есть вы должны понимать, что войдя в топ-10 блокчейнов на рынке криптовалюты у нас появится просто миллионная аудитория пользователей нашим блокчейном, соответственно, у нас появится огромная аудитория людей, которые будут пользоваться нашей монетой Web Coin Pay, да, то есть, потому что они она тоже там нужна будет да, и интересна будет для всего криптосообщества. Да, поэтому. Нас ждет очень бурное развитие нашей криптовалюты WebCoinPay. И я понимаю, что с запуском блокчейна, он планируется запуститься где-то через 6-8 месяцев, да, мы можем увидеть курс WebCoin а и 10 долларов за WebCoin, и 20 долларов. И я даже не удивлюсь, что мы в ближайший год-полтора можем увидеть курс одной монеты WebCoin минимум и в 100 долларов. Да? поэтому сейчас каждый человек да каждый абсолютно человек там есть у вас опыт в криптовалюте там есть у вас э, возможности деньги нету не имеет никакого значения каждый из нас имеет просто большой шанс в ближайшие два года реализовать абсолютно любую какую-то свою цель да то есть я могу уверенно сказать что каждый из вас может закрыть в ближайшие год два года абсолютно все свои базовые потребности. Да? То есть какие у нас базовые потребности? Мы Каждый из нас мечтает иметь свое какое-то комфортное жилье да? Там для себя, для своей семьи. Там, возможно, вы хотите помочь своим родителям да? или создать для своих детей какое-то хорошее будущее. Да? Поэтому каждый из вас имеет такой шанс, где вы можете с небольших денег да, с небольших денег в ближайшие два года реально закрыть все базовые потребности свои да там возможно кто-то мечтает путешествовать кто-то хочет купить автомобиль новый кто-то хочет заработать столько денег чтобы в дальнейшем заниматься чисто какими-то своими э, интересами да, там, рисовать возможно там музыкой заниматься да то есть у каждого из нас есть свои потребности я например хотел бы сейчас даже ради интереса узнать из присутствующих, из присутствующих да если у вас какие-то цели ребята да, на ближайшие два года вот напишите пожалуйста в чате сейчас чат откроет вам напишите пожалуйста какая у вас цель есть на ближайшие два года а я вам сейчас потом покажу как можно реализовать вот эту цель в ближайшие два года не бойтесь пишите свои цели потому что мы часто держим их внутри из-за того что мы их не проговариваем нигде не прописываем они вот эти цели даже конкретно вашей голове не откладываются и даже вселенная не понимает чего вы на самом деле хотите вот аня молодец написала три квартиры в москве Отлично. Лариса тоже квартиру, новую машину Сергей, хочет. пока да. партнеры наши пишут, э, расскажи, какая цель у тебя? Э, ну, я скажу так, я уже вот э, занимаюсь 11 лет сетевым бизнесом, у меня были высокие результаты во всех компаниях, в которых я работал, но я не мог реализовать основной своей цели, это купить недвижимость. Да? То есть я хотел купить, uh -huh. у меня была мечта, купить большую квартиру с панорамным видом на море, на город. И я в, именно в благодаря компании Веко за последний год реализовал вот эту свою цель, да, мечту. На сегодняшний день у меня цель, я хочу купить квартиру своим родителям, да, вот чтобы они переехали жить в город. Они проживают в деревне, они очень хотят в городе жить. Помочь купить квартиру своему брату. И я его обучаю, как это сделать благодаря ВЭКО. И ближайшая моя цель, которая недавно меня зажгла, это я хочу купить автомобиль новый. Да, хотя я тоже в ВЭКО купил себе в прошлом году новый автомобиль. Но я хочу другого класса, другой марки купить автомобиль. Пока не буду называть какой именно, но стоит чуть больше 100 тысяч долларов и я эту цель хочу реализовать тоже в ближайшее время да и я более чем уверен что я смогу это сделать благодаря нашим возможностям вот видите у многих из вас есть много целей да ребят это супер это очень круто и смотрите что я вам дальше хочу сказать мы о своих целях многие из нас мечтают да всю свою жизнь и у многих большинства людей даже жизнь проходят но они так и не могут реализовать свою цель до да? купить тоже квартиру живут многие с родителями многие живут на съемных квартирах всю жизнь да? вот и на самом деле жилье я считаю это такая основная цель и первая должна быть цель у каждого человека да то есть когда у вас уже есть жилье, вы потом можете себе покупать и машины, и менять стиль жизни, покупать одежду, вкусную еду и так далее. Да? То есть выходить на следующий уровень. Вот, но давайте с вами реально вот возьмем, подумаем, где заработать в ближайшие два года на ту же квартиру. Вот где, да, вот простому человеку, который ходит на, на работу, у которого зарплата там 300-500 долларов, это средняя зарплата, да, там даже 1000 долларов, это все равно ну, особо роль, ситуацию не меняет. То есть где, да, то есть работая на работе, вот возьмите два последних года свои, да, то есть у нас задача за последние два года купить квартиру. Вот за последние два года, да, вот, почему вы не заработали на вот э, свою цель, да, на ту же квартиру, на ту же машину, там, на путешествие, на то, что вы вот все прописали. Почему не заработали? Потому что не было у вас инструмента и не было у вас возможности. Возможно и была, но вы нею не воспользовались, да? И Я вам скажу так, что если вы не будете в следующие два года что-то делать по-другому, не то, что вы обычно делаете, да, то есть на автомате, потому что мы многие живем на автомате, да, то есть у нас жизнь проходит каждый день на автомате, да, мы так же самое просыпаемся, те же самые мысли, те же самые действия, все практически то же самое, да, те же самые страхи, блоки, неверия, да, то есть которые нам не позволяют получить желаемые результаты. Для, для того чтобы вот его получить, вам нужно поверить во-первых свою цель до да, что вы вот реально получите свою цель и второе вам нужно начать чуть-чуть думать и делать не так как вы делали раньше да я вам сейчас покажу как каждый из вас в ближайшие два года можете реализовать свою цель реально с монетой web coin pay смотрите у нас я уже говорил, через 6-8 месяцев будет запускаться блокчейн. И не только блокчейн, кроме него будет запускаться еще другие направления, которые очень сильно повлияют на развитие нашей монеты вебкоин. В нашей экосистеме больше не будет проектов, как раньше было, да, инвестиционных, да, где вы, например, там, покупали вебкоин на рынке, там инвестировали в какие-то проекты и добывали новую монету. То есть такого больше не будет. Это вот... Вот есть на рынке 8,5 миллиона вебкоина, да, которые вышли в течение двух э, вот этих лет. То есть больше через инвест-проекты не будет выходить вебкоин на рынок. да. И развитие нашего комьюнити, нашего сообщества, да, то есть пользователей вот этого вебкоина, тоже в основном не будет развиваться через MLM составляющую, да, как раньше было, да, там, купить сам монету пригласить других и так далее да? то есть это тоже хороший способ развития но достижение в компании самой компании той цели которой которая у нас стоит это миллионы пользователей вебкоина то есть мы через млм будем идти очень долго да Поэтому сейчас у нас готовятся технологии, тот же блокчейн, другие направления, да, на которые, на этот продукт да, придут пользователи. Да, то есть эти инструменты будут решать большие проблемы на рынке криптовалют. То есть это будет интересно как продукт каждому человеку, который пользуется биткоином, эфиром, там, разными другими криптовалютами, да, которые, на которых люди тоже зарабатывают и таких пользователей пользователей криптовалют миллионы, да, на сегодняшний день на рынке и каждый день все больше и больше появляется пользователей. Поэтому смотрите, у нас есть ограниченное количество вебкоина. Вот с продуктом у нас появится, я более чем уверен, большое количество пользователей и это повлияет очень сильно на курс. На сегодняшний день, да, вы на рынке у нас курс вебкоина на сегодняшний день 0,25 центов стоит один вебкоин, да. Теперь давайте будем с вами считать, сколько вы можете вебкоина приобрести сегодня на 100 долларов. Вот на 100 долларов сколько у вас будет вебкоина? На 100 долларов у нас будет, кто первый скажет? Давайте первый. Давайте вот на 100 долларов сколько у нас будет куплено вебкоина. Считаем, давайте, считайте. 101. Молодцы, 400 вебкоинов. Разве всего 400 вебкоинов? до да, 400 вебкоинов. На 200 долларов мы сегодня можем купить 800 вебкоинов. Правильно? Но даже возьмем, вы на 100 долларов купили 400 век. При курсе 10 долларов. Да, при курсе 10 долларов за 400 век у вас уже будет э, 4000 долларов капитализация. При курсе 100 долларов, а я более чем уверен, что через 2 года мы увидим курс века в районе 100 долларов, да, у вас будет 40 тысяч долларов. Да, это всего мы сделали инвестицию, покупку века на 100 долларов. А если мы сделаем на 200 долларов, сейчас купим века, то у нас при курсе 100 долларов за один вебкоин у нас будет 80 тысяч вебкоинов, 80 тысяч долларов. Вот вам и квартира, вот вам и машина. ребят, это просто вот взять вот каких-то 200 долларов, которые вы все равно потратите. Да? То есть 200 долларов, что на сегодняшний день можно купить на 200 долларов? Ну, пойти купить себе две футболки хороших или двое штанов хороших, да, качественных, да, там, или, ну, оплатить коммуналку два раза, да, вот, э, каждый месяц оплатить, то есть эти деньги, они ничего в вашей жизни не поменяют, даже я вам дам тысячу долларов, они ничего в вашей жизни э, не поменяют конкретно, да, но... Если вы стратегически правильно воспользуетесь возможностью, да, которая сейчас есть, а я говорил, что сейчас время создания капитализации, потому что курс века, ребят, может поменяться мгновенно. И я вам скажу так, что у нас есть с вами где-то, я думаю, максимум три месяца для того, чтобы сделать капитализацию. Но вы должны понимать, что каждый день приходят в сообщество новые люди, которые скупают вебкоин. Каждый день много старичков, ну старички я называю партнеров, которые уже у нас находятся полгода, год, кто-то два года, они тоже не дремлят, да, они следят за информацией, все изучают и каждый день подкупают вебкоин. Я себе тоже поставил цель большую, да, то есть у меня цель, я вам честно скажу, насобирать минимум 100 тысяч вебкоинов, да, у меня такая цель. И я к этой цели иду, я каждый день зарабатываю в нашем направлении деньги то есть я развиваю команду я э, зарабатываю деньги и я на часть своих заработанных денег всегда откупаю монету век да то есть я вам скажу так что я уже больше чуть-чуть половины уже достиг своей цели да вот но я сто процентов добьюсь того чтобы у меня в кошельке лежала минимум 100 тысяч век да и 100 тысяч век при курсе только 10 долларов за один в вот вам уже 1 миллион долларов при курсе 100 долларов это уже 10 миллионов долларов но я более чем уверен что у нас курс и 1000 долларов будет за вебкоин. да когда наш нашим блокчейном начнут пользоваться ты сотни тысяч новых пользователей да а это капитализация в 100 миллионов долларов вот так, ребят, легко можно стать э, успешным человеком. И для этого вам всего-навсего нужно иметь просто терпение. да. И вот убрать в своей голове страхи того, что вы можете стать богатым. То есть поверить в то, что вы можете быть счастливыми и что вы можете зарабатывать хорошие деньги. И, конечно, у многих возникает вопрос. Сергей, а что мне делать? Вот я вот... Э, у меня нету даже э, там 100 долларов свободных у меня все, все, все, все уходит да на, там расходы какие то у меня ребят нужно научиться где-то экономить где-то подумать где еще заработать да для того чтобы создавать потихонечку вот эту капитализацию да вот и для тех кто хочет создать большую капитализацию для тех кто хочет быть максималистом и заработать по максимуму много, и при этом у вас нет больших возможностей, вам, я вам рекомендую э, обучаться именно бинарному маркетингу, который у нас сегодняшний день есть. То есть, если вы э, обучитесь, как работает бинарный маркетинг, а я скажу с уверенностью, что на сегодняшний день это самый прибыльный бинарный маркетинг на рынке, Рунета, да, то есть интернета, то есть я наблюдаю за рынком тоже, я смотрю, какие есть э, на сегодняшний день проекты, да, то есть много очень, 98% на рынке это финансовых пирамид, да, где вы инвестируете какие-то свои деньги, вам начисляют там USDT, биткоины, эфиры, но это все, ребят, финансовые пирамиды, да, когда вам начисляют именно кэш. Да, и где есть фиксированный процент прибыли. То есть сколько вот за последнее время, время громких финансовых пирамид рухнуло просто. да А вебкоин как работал, так и работает. Да? Почему? Потому что у нас нет выплат в фиате. Да? У нас есть э, заработок криптовалюты, э, вебкоин и монеты райдо. Это тоже наша еще одна криптовалюта, которая будет использоваться в пазл-маркете, да? которая не менее востребована будет, чем э, но именно сейчас, благодаря бинарному маркетингу, благодаря монете райда, вы можете заработать деньги для того, чтобы создать вот эту капитализацию вебкоина. Вот. И кто меня услышит, кто начнет пользоваться бинаром, вы можете, благодаря процентам, которые заложены сейчас в бинаре, а именно линейный процент выплаты, у нас есть два Начисление бинарного бонуса, да, то есть, у нас есть начисление по бинару, есть начисление бинарный стейкинг еще, да, где по бинару мы зарабатываем в стейкинге, то есть такого на рынке вы нигде не найдете. Да, поэтому э, начал создавать свою команду в бинаре. То есть, вам достаточно пригласить 2, три четыре человека и им помочь сделать то же самое. Мы этому даже обучаем, как это все делать. Плюс у нас сейчас будет запускаться очень интересный проект. мы Сами хотим увидеть, как он будет работать на практике, но разработчики утверждают, что этот проект уже оттестирован, и благодаря этому проекту абсолютно каждый человек может создать трафик себе да, с интернета. Кто не знает, что такое трафик, это поток с интернета заинтересованных людей в вашем предложении. Да? То есть этот инструмент будет помогать вам генерировать рекламу. И помогать вам получать входящий трафик целевой аудитории. Да? Поэтому благодаря ему вы можете быстро создать команду. Да? То есть вы можете потрудиться 1, 2, 3, 4 месяца, заработать через бинар монету Райдо. Райдо продать на рынке и за доллары купить вебкоины. Да? То есть начать скупать вебкоин на рынке. И таким образом, пока есть вот эта возможность э, скупить вебкоин по низкому курсу, вы можете быстро создать капитализацию. Я прекрасно помню э, весну прошлого года, э, когда э, я пришел в компанию VECO и курс э, VECO тогда был тоже в районе 10, 20, 30 центов. Да, То есть я у Искандера Хасанова спрашивал, говорю, Искандер, что мне сейчас нужно делать для того, чтобы много заработать денег? Говорит, вот «Сергей, сейчас говорит, многие сливают вебкоин, быстро скупай, потому что в ближайшие 3-4 месяца говорит, будет бурный, бурное развитие вебкоина, потому что готовится интересное направление». И я начал быстро действовать, да, хотя я не понимал многих людей, почему они не слушают Искандера, ведь курс будет расти. Да? И 90% людей тогда не слушали его. Но я быстро действовал. Я тогда тоже именно за счет бинарного маркетинга начал развивать команду. Я быстро начал собирать, зарабатывать деньги. И по максимуму скупал, скупал, скупал вебкоин. И запускал его в работу, чтобы добывать новый вебкоин. Да? И прошло тогда ровно 3 месяца. Мы увидели курс, который прыгнул там с 20-30 центов до 13 долларов. Вот вам деньги, да, то есть можно было с маленьких денег сделать большие деньги, то, что я сделал, да, и потом с большими деньгами намного легче зарабатывать большие деньги, да, и потому только... что маленькие деньги, они делают маленькие деньги, большие деньги, они делают большие деньги, да. Вот, поэтому я тогда грамотно использовал этот шанс, и благодаря ему я очень быстро начал, начал развиваться в этом бизнесе, да, то есть э, я скажу так, что в любом бизнесе нужно использовать временные какие-то рамки, да? то есть бывают временные какие-то рамки, где можно повыгодно закупиться, чтобы в дальнейшем очень хорошо кэшануться, да. Вот, поэтому сейчас, ну, кишинуться, это продать и получить прибыль, да, кто не понимает. Вот, поэтому сейчас тоже есть такой шанс у каждого из вас. И в ближайшие два года, даже возьмем максимум три, да, вы можете реально каждый из вас купить квартиры, машины, путешествовать можете, реализоваться как личность, да, вот, но если вы не воспользовать не используйтесь этим шансом но ну, скорее всего у вас э, будет такая же ситуация как и за последние три года да вот если вас это устраивает ничего не меняйте можете просто понаблюдать за людьми э, которые воспользуются этим шансом которые создадут капитализацию и э, сделают хорошую прибыль вот э, поэтому Сейчас еще хочу дать рекомендацию по монете Райдо. Да, то есть вы сейчас видите, что в том же проекте 1090, где добывается монета Райдо, да, то есть сейчас там курс вебкоина тоже э, уменьшился в два раза, потому что курс на бирже уменьшился, да, и, конечно, сейчас во всех направлениях уменьшилась добыча Райдо, да, практически в два раза. Вот, и я догадываюсь, что скоро у нас могут появиться интересные промо, интересные предложения, которые повлияют на тот же курс монеты РА. Да, то есть сегодня на рынке РА стоит в районе 2,5 доллара. Вот, но может скоро стоить и 6 долларов. Да, поэтому сейчас выгодно заходить в бинар, Выгодно заводить людей в бинар по такому курсу, потому что получается, что когда курс даже поднимется до 6 долларов, да, то есть получится, что вы в два раза дешевле зашли в бинарный маркетинг, да? то есть вы уже по сути сто процентов прибыли получите сразу мгновенно. Вот поэтому этим шансом тоже надо пользоваться. И рекомендую развивать команду в бинаре. Не бойтесь, монета ра и монета век, они будут всегда востребованы. Я уверен, что мы в дальнейшем в дальнейшем в ближайшем будущем мы увидим курс монеты ра и выше 6 долларов и 10 и 11 и 15 мы уже видели курс рай 19 долларов да вот поэтому тоже выгодно собирать создавать капитализацию монеты ра и на этом на монете раз заработать деньги для того чтобы э, скупить тот же тот же бэпкоин, ребят это мой основной посыл, который я хотел до вас донести сегодня. Да? Вот, то есть сейчас очень выгодно зайти в бинарный маркетинг, потому что доступный вход да, по монете Райда. Вот есть функция стейкинга в бинаре, да, где вы можете зараб зарабатывать деньги ежедневно получаем начисление монеты райда да и зарабатывая с бинарного маркетинга то есть можно реинвестировать или можно например ложить свои заработанные монеты в, в стейкинг благодаря стейкингу вы можете сохранять свои монеты и зарабатывать ежедневно новые монеты вот и конечно зарабатываете веки ребята, век, это просто будет пушка-пушка. Вот, в ближайший год-два вы можете настолько поменять свою жизнь, что вы будете себя щипать, просыпаться, смотреть на себя в зеркало и говорить «Господи, это со мной происходит?» Я вам просто передаю то, что я уже прожил, понимаете? Хоть я и до этого зарабатывал хорошие деньги, да, но с вебкоин могут э, происходить чудеса реально в кратчайшие сроки просто если вот взять начать делать немножко не так как делает масса да вот я вам скажу так даже вот взять в целом рынок криптовалюты я за ним тоже наблюдаю изучаю да там тот же bitcoin эфир другие монеты да то есть Изучаю, потому что я в этом рынке работаю, да, и мне интересно, как вообще на рынке криптовалют зарабатывают люди большие деньги. И самые большие деньги всегда люди зарабатывают на том же биткоине, да, то есть когда все его продают. Вот когда все его продают, когда в него никто не верит, вот тогда крупные инвестора, вот тогда именно люди, которые имеют голову, они его скупают они скупают и ждут иногда год иногда надо два года пождать но ради того профита который они получают они готовы это делать понимаете но прибыль которую можно получить на сегодняшний день с веб вам не даст ни одна криптовалюта на сегодняшний день ни эфир ни биткоин там если взять даже топ-10 криптовалют они вам не дадут такой прибыли почему потому что э потому что они многие уже стоят дорого, да, вот есть разница купить крипту, например, по 20 центов с перспективой роста до 100 долларов, да, и купить, например, крипту уже за 100 долларов, и чтобы на ней даже сделать 10 иксов, нужно, чтобы она стоила 1000 долларов, то есть есть разница, да. Но я знаю, что наступит скорое время, когда вебкоин будут покупать и по 50 долларов, и 100 долларов, и люди будут радоваться тому, что они... Купили еще по такой цене. Но представьте, вы купили по 20-30 по центов вебкоин. И при курсе уже 100 долларов, какую вы получаете прибыль. Даже если вы не верите, просто возьмите 100-200 долларов. Они в вашей жизни ничего не поменяют. Купите вебкоин и забудьте про него на 2 года. Просто забудьте. Потом вы придете на вебинар, скажете, Серега, ну ты, блин, не Вот. Так что, ребят, я надеюсь, мои рекомендации были для вас полезны. И надеюсь, вы все-таки вас хватит мозгов воспользоваться этой возможностью, которую я вам сегодня показал. Сейчас даю слово Юле, она может тоже что-то вам расскажет, передаст свое видение ситуации. И тоже да. будет для вас полезно, уверен. Да. Спасибо, Сереж, огромное за твой посыл. Я прям сама заслушалась, сама замотивировала. И сейчас вебинар закончится. Я пойду, пожалуйста. Прикуплю еще <laughs> вебкоинов. Да. Сейчас Сергей рассказал про совет, который когда-то в свое время ему дал Искандер Хасанов. И я вспомнила тот совет, который я получила от него. Тоже приблизительно там, ну, около года назад, да, это было. И он мне тогда, когда я сказала, говорю, ну вот как заработать, много заработать человеку, у которого нет больших средств, чтобы ну, сделать депозит большой. И тогда он сказал, реинвестируй, делай реинвесты, постоянно реинвестируй и заходи во все проекты нашей компании и постоянно там продолжай реинвестировать. И на тот момент я как раз была в том в нашем старом бинаре и это был мой самый первый бинар в жизни первый раз я в нем разбиралась первый раз я изучала вообще как работает бинар и я хочу сказать что именно благодаря работе в бинаре вот тогда послушав слова искандера хасанова у меня сегодня есть депозиты во всех наших проектах а начинала я с очень небольших сумм вот и именно благодаря этому маркетингу потому что бинарный бинарный маркетинг это помимо того что он самый простой маркетинг вот проще нет да? самый простой маркетинг это действительно самый доходный маркетинг а учитывая еще какой наш бинар да то есть если на прошлом бинаре огромное количество наших партнеров а, смогли сделать себе шикарные депозиты а, заработать очень хорошие деньги то учитывая тот маркетинг обновленный наш маркетинг нашего ну, обновленного бинара то у нас просто открываются такие в жизни возможности которыми нужно обязательно пользоваться обязательно не упускать времени не упускать момента даже вот сейчас Смотря статистику, да, то, как развивается наш бинар, мы понимаем, что на самом деле он сейчас в самом начале еще только развития. Да, еще далеко не все сообщество подключилось к данному проекту. И задача сейчас каждого из нас разобраться, полностью разобраться, понять то, как работает наш обновленный бинар. И тот момент, когда человек начинает осознавать, понимать, именно алгоритм работы да, сам маркетинг, то тогда уже и строить структуру и приглашать партнеров становится легко. Это происходит тоже точно так же легко, как если посмотреть классный фильм и об этом рассказать своим друзьям. Потому что <coughs> те возможности, которые дает Бинар, а он действительно очень прост, да, наш Бинар, он просто зажигает огонь в наших глазах. и Мы, мы сами начинаем видеть то, как Какие перспективы открываются и то, как наша жизнь может измениться. Итак, я сейчас хочу прям вот детально. Мы сегодня будем без слайдов. Я хочу просто детально рассказать о том, какие виды заработка есть в нашем уникальном бинаре. Почему уникальным? Потому что такого бинара нет ни в одной компании вообще нет, только в нашей. То есть, все, что можно было а, сделать, а, максимально выгодным, максимально профитным, а, сделали в нашем бинаре. Вот, а, просто остальные еще до многого даже, мне кажется, не догадались, а, то, что делает наша компания а, для нас, для, для своих партнеров. Итак, у нас есть целых шесть видов дохода, заработка в нашем бинаре. То есть проект один, ссылка реферальная одна, да? но шесть источников дохода. Смотрите, первый источник, самый основной, это <coughs> депозит. Да? То есть человек, когда регистрируется, он делает депозит. Минимальный депозит у нас 100 долларов. То есть это абсолютно посильная сумма. А учитывая разницу курса сайта с курсом биржи, да, то есть в итоге получается дешевле мы, ну, то есть реальных денег вкладываем, да, то есть у нас депозит 100 долларов, мы тратим где-то в 2,5 раза меньше, учитывая разницу курса сайта и курса биржи. Вот, что дает нам депозит? Мы получаем ежедневно, кроме выходных, процент, это пассив чистый пассив, то есть человек, который, допустим, не умеет приглашать, не хочет приглашать, но хочет сделать инвестицию, то это самый простой и доступный способ. Делается депозит под 0,8 процентов минимальный, да, то есть у нас можно разогнать депозит до 1 процента, и мы получаем ежедневно, кроме выходных, начисления. Вот, это у нас первый э, источник дохода в нашем веб-токен-профиле. Э, Второй у нас источник дохода – это уже бинарный бонус. Бинарный бонус э, дается партнерам активным, то есть это те партнеры, которые в состоянии пригласить двоих людей. То есть вообще сам э, бинарный маркетинг, он, ну, он очень прост. Э, у вас открываются две ветки – кто так называет это ногами, да, куда нужно подключить двоих людей. И задача каждого а, в данной структуре, в данном таком дереве – подключить двоих. И тогда, вот, когда будет работать стопроцентная дубликация, то начинает уже очень активно и мощно разгоняться сам бинарный маркетинг. Вот. И второй у нас источник дохода – это именно бинарный бонус. Как он работает? Мы получаем 10% с меньшей ветки. Допустим, вот есть одна ветка личная, одна ветка спонсорская. Да? Спонсорская ветка – это куда могут идти переливы от вышестоящих вас людей. И личная ветка – это та ветка, куда мы подключаем своих личных партнеров. И видя объемы этих веток, мы определяем, куда мы подключаем следующего партнера. Так вот, допустим, у вас на сегодняшний день в личной ветке ну, допустим, там 10 тысяч да, оборота да, долларов, а там в спонсорской ветке 15 да, тысяч, то, то мы получаем 10% с меньшей ветки. Получаем тысячу долларов на баланс. На баланс мы получаем в долларах и конвертируем в райда по курсу сайта. Курс у нас сейчас 6 долларов. Вот таким образом происходит заработок активных партнеров. То есть каждый день в 0-0, там 0-3 минуты приблизительно приходит начисление бинарного бонуса. Это второй источник дохода. Далее у нас есть третий источник дохода – это линейный бонус. Что такое линейный бонус? Это процент, который мы получаем за счет того, что мы подключаем партнера. То есть, помимо того, что вот вы, ваш партнер подключился, и он сделал вам объем в одной из веток, вы еще получаете процент от его депозита. Вот. А, там 5% с первой линии. Ну, все зависит от лицензий, Да, у нас, чтобы получать, вообще, получать по, по бинару, нужно покупать лицензию. Я просто не хочу сейчас в вот, одну детали рассказывать, их можно в, в PDF-формате посмотреть и все увидеть. Вот, именно хочу показать возможность заработка. Итак, то есть линейный бонус у нас обусловлен лицензиями, и минимум 5% от первой линии мы получаем. Да, то есть если лицензия выше, то мы получаем там до, до 3 линии. Вот. То есть каждый раз, когда ваш партнер делает реинвест, допустим, увеличивает свой депозит, вы каждый раз будете получать вот этот линейный бонус. Каждый раз. Вот, это третий вид заработка. Четвертый вид заработка – стейкинг. Это наше ноу-хау, это наша, наша уникальность, то, что отличает наш бинар от всех бинаров, которые существуют еще в мире. Это стейкинг. Как работает стейкинг? Вообще, самым простым языком, что такое стейкинг, это кошелек, в котором очень выгодно хранить свои, свои средства. Да? То есть вы получаете ежедневный процент, уже с выходными считается, да? то есть уже и субботы, и воскресенье вы получаете ежедневный процент по стейкингу. То есть от 0,3% до, по-моему... 0,5 5 процентов до да, 0,5 5 процентов зависимости от количества от срока удержания чем хорош стейкинг обязательным им воспользуйтесь смотрите вы кладете стейкинг ну, точнее делаете депозит и вы свое тело можете снять в любой момент без потерь в любой момент Вот то есть у вас сейчас возможно у кого-то лежат райды в профит -боте, да вот просто лежат на балансе там на бирже coin galaxy просто лежат на балансе они просто лежат а если вы положите эти райды именно в стейкинг то вы будете получать ежедневный процент а, в райда вот а, обязательно воспользуйтесь а, если сравнивать что лучше, делать депозит или класть на стейкинг, я не могу сказать, что лучше. Я считаю, что нужно пользоваться и тем источником дохода, и тем источником дохода. Почему я сейчас вот эту тему поняла, Потому что я сама очень часто получаю такие вопросы от своих партнеров. У нас, когда мы делаем депозит, то мы получаем выше процент, выше процент. Но тело мы снять не можем, то есть мы получаем процент вместе с телом, и он выше. Когда мы кладем на стейкинг, мы получаем меньший процент, но тело можно вывести. Поэтому такая некая диверсификация рисков. Да? Если вдруг вам могут понадобиться райды, вы сможете всегда со стейкинга их снять. Но, конечно, лучше удерживать, чтобы получать более повышенный процент. Вот Это вот наш замечательный стейкинг. А также вот пятый источник дохода – это бинарный бонус в стейкинге. Вот, бинарный бонус в стейкинге. У нас бинар в бинаре, в общем. Бинарный бонус в стейкинге – это 15% с меньшей ветки. То есть это еще один пассив. Вот. ну и шестой пункт, пункт очень приятный, это ранги, ранги, которые достигаются активными партнерами, то есть представляете, за то, что партнеры в компании активно работают за то что они зарабатывают меняют свои жизни компания еще и делает подарки и там такие подарки как путешествие машина и в общем там много всего всего что вот кто не изучал обязательно посмотрите в PDF презентации там прям расписано вот у меня уже Несколько рангов закрыты, и я стремлюсь закрыть следующий ранг. чтобы Вот тоже важный момент такой, за что я люблю Бинар, да? за то, что он заставляет помогать друг другу. Да? Вот по рангам это очень можно хорошо отследить. Чтобы я получила ранг выше, у меня в команде должны появиться партнеры тоже с определенными рангами. И моя задача помочь достичь им определенных рангов. Вот только они достигают определенных рангов, тогда и мой ранг повышается. Поэтому а, здесь очень важно помогать своим партнерам, работать со своими партнерами. А, поэтому тут нет такого, что получает заработок только верхушка, как очень часто любят это говорить. А, здесь верхушка ничего не получит, если не заработали, так скажем, тут наставник ничего не, не получит, если его, не заработали его партнеры. И вот за эту, вот, так скажем, честность я и люблю именно вот наш бинар, потому что ну, такое вот сохранение добрых, добрых и деловых отношений одновременно. Вот, это вот если кратко сказать о том, какие возможности дает нам бинар. Я соглашусь с Сергеем о том, что обязательно нужно иметь и монету век, и райда, обязательно я знаю что ну как бы я и сама делаю таким образом что часть райда я заработана в бинаре я реинвестирую до да, увеличиваю свой депозит я кладу на стейкинг и часть я обмениваю на век да, то есть обмениваю на век и кладу их на стейкинг уже в 1090 вот, кстати хочу вам такую дать небольшую затравочку в четверг будет вебинар где Расскажем, как можно объединить бинар и 1090, сделать их два как взаимовыгодных проекта, которые позволят еще больше заработать. Но это в четверг. Вот. Так что я рекомендую каждому обратить очень пристальное внимание к данной возможности. Наш бинар... Он еще только-только раскачивается, только-только набирает обороты. Вот сделайте все возможное для того, чтобы сейчас вы и ваши партнеры, ваши, ваша первая линия как можно крепче укрепились в данном проекте, в данном маркетинге. Ну и, конечно, развивайте свои депозиты и, и развивайте свои структуры, работайте со своими командами обязательно. И будет вам счастье, ребят. Да, и будет вам счастье, и будет вам квартиры, машины, путешествия и все, что все, что вы захотите. Хочу еще добавить кое-что. Я уже говорил, что я занимаюсь 11 лет сетевым маркетингом. Это моя четвертая компания, в которую я развиваю за этот период. То есть раньше я занимался именно таким товарным бизнесом, да, где есть да там понятно откуда деньги берутся и так далее и конечно рынок инвестиций криптовалюты всегда для меня был каким-то опасным да то есть я смотрел как ну, на какой-то риск что-то для меня это непонятно да то есть вызывали, вызывали какие-то такие у меня ощущения мошенничества какого-то да вот какой-то манипуляции вот такого чего-то и, конечно, для меня, например, всегда важно в каждом бизнесе было это руководство, да, то есть это человек, который стоит за этим бизнесом, да. И я вам скажу так, что я уже считайте в компании Веко больше полтора года. У меня есть возможность чаще разговаривать с администрацией компании, с основателем сообщества Искандаром Хасановым и я, например, на миллион процентов уже уверен, да, в том, что у этого человека нету цели э, манипулировать людьми, обократь как-то людей, заработать с людей денег, да. То есть я знаю, что этот человек и сам может без какой-либо компании, без каких-либо людей зарабатывать очень большие деньги, и он успешный, да. То есть я знаю, что он живет конкретно миссией своей, да, то есть у него есть конкретная цель, а это именно сделать на рынке то, чего никто не делал, и он всегда продумывает каждый шаг, вот, да, то есть, когда он что-то делает, что-то создает, он всегда смотрит на все с разных сторон, чтобы это не понесло стратегически и в дальнейшем какой-то ущерб для нашего для нашей компании и для каждого участника сообщества. Конечно, бывает не может быть такого, чтобы все всегда идеально было, да и все только росло. Такого не бывает ни в одной компании, да. Даже я всегда говорю, даю пример, там известной компании Apple, да. Вот вы возьмите, посмотрите ради интереса историю компании Apple, Стива Джобса, да. То есть какие этапы проходило становление этой компании, да. То есть когда она взлетала, потом убирались с руководства Стива Джобса. Эта компания в банкрот уходила, потом снова поднималась, потом снова в, ну, в минус уходили. да, вот. Но в итоге полмира пользуется Apple. Да? И акции Apple тоже дорогие. Да? Поэтому я уверен, что люди, то есть, которые стоят у руля, и администрация, и искандер Хасанов, они обязательно сделают все для того, чтобы наша компания была... Топовой, да вот и конечно я понимаю что мы все хотим зарабатывать много денег здесь и сейчас но ребят такого э, в жизни не бывает что вы пришли ничего не делали и очень быстро стали богатыми это в сказке только бывает но рынок криптовалюты и особенно если вы выберете правильную компанию правильную криптовалюту который за которой стоит стоять технологии которые будут развивать эту криптовалюту да, то есть продукты которые будут вызывать спрос до да, у рынка да, на, на данные инструменты технологии вот вы имеете шанс просто вот запастись терпением и в ближайшие короткие сроки там год-два и реализовать многие свои цели и тому есть подтверждение много из других криптовалют которые уже прошли вот этот этап да когда они стоили копейки на сегодняшний день они стоят больших денег да и многие mm -hmm. сидят и думают блин почему я тогда когда-то не купил и там эфир там биткоин, беды там другие криптовалюты да мы все такие умные сейчас сидим и думаю, почему чего я такой дурак не послушал или не поинтересовался не зашел в эту тему раньше я уверен ребят что пройдет немного времени и такая же история будет в компании Веко и в криптовалюте вебкоин и монеты райда Поэтому сядьте сегодня, подумайте о своих целях еще раз. Подумайте о том, как вы хотите жить в следующие два года. Подумайте о том, нравится ли вам то, как вы живете сейчас. Если вы хотите конкретных перемен, сделайте сегодня и в ближайшее время то, что вы раньше просто не делали. Вот возьмите, вот как я делаю, да, то есть я или я или делаю, или я вообще не делаю. То есть, если я делаю, то я делаю на максимум. Если какие-то сомнения, я колебаюсь, я вообще не беру и ничего не делаю. Вот возьмите, вот не побойтесь, вот дайте себе шанс, да, вот воспользуйтесь этой возможностью. Пройдет год, пройдет два, они все равно в вашей жизни пройдут. Хотите, дай бог, что мы живы были, да, то есть они обязательно пройдут но важно чтобы вот эти два года они поменяли вашу жизнь понимаете поменял поменяли качество вашей жизни поэтому действуйте не бойтесь за нашим за нашей спиной очень сильные люди сильная опора которые я уверен искандер не, не даст возможности да, там, закрыться компании, а уверен, что в ближайшие два года мы просто взлетим в космос. О нашей компании, о нашей криптовалюте будет говорить весь мир, я в этом уверен. И вот этих ближайшие полгода вот нужно взять, вот просто откинуть все свои сомнения, все свои страхи, колебания и просто сделать то, что многие сейчас не делают и увидите, какой у вас будет результат через два года. Спасибо всем за внимание. Да. <сёзд3> Я еще э, хочу э, кое-что добавить, еще одну маленькую затравку сделать по поводу монеты Райда, по поводу нашего токена Райда. Э, на следующей неделе э, появится э, кое-что, появится, <сёзд3> появится реальный продукт, где можно будет применить Райда. Поэтому я сейчас от всей души рекомендую вам активно поработать в бинаре для того, чтобы заработать Райда. Будет очень интересный проект, новый проект в нашей компании. На следующей неделе он будет презентован. О, Сережа не в курсе. Да, и это будет проект. У меня, всегда, у меня всегда есть новости, о которых не знает мой напарник. Вот. Это будет тот проект, куда, так скажем, это будет та инвестиция, которую ну, нужно будет сделать просто каждому. Это будет очень интересный, очень новый формат для нашей компании. И поверьте, это будет уже реально. Если вам задают вопрос, а где можно применить райда, вы уже будете точно знать, что на него ответить. Вот. Все. Uh, okay, я думаю. <laughs> будем прощаться без вопросов, не будем открывать час. <laughs> можете написать, насколько был вам полезный сегодня эфир, ребят. Можете да. по дебальной шкале написать, насколько был сегодня вам полезный эфир. Давайте, напишите, чтобы мы понимали, правильно мы. Доносим до вас информацию. Давайте по 10-бальной шкале. Насколько было круто сегодня. Или по 10 Вау, смотрите, десяточки пошли. Благодарочки. Супер. Спасибо, ребят, за обратную связь. Спасибо большое. Вы нас мотивируете быть еще круче да это так. вот за это я люблю сетевой когда вот это вот есть вот этот энергообмен когда все друг другу а, могут помочь это очень здорово Ну что будем заканчивать спасибо вам ребят за обратную связь за то что пришли успешного вам развития в нашей компании следите за, обязательно за всеми новостями сделайте все возможное чтобы иметь открытыми все источники дохода которые представлены в, на нашей платформе на нашей компании вот ну и успешного развития вам вам и вашим структурам классного настроения спасибо. ребят есть в Всем пока! Все, пока.